привет всем вы на канале зеленый строитель в этом видео расскажу про турбо насадку как она сломалась что я делал и что по итогу получилось проработала насадка чуть больше года и все бы ничего если бы она не сломалась 31 декабря в 16 часов у себя на фазенде бываю не часто и когда я приехал температура теплоносителя опустилась до 5 градусов Мегало, нештатная ситуация и турбина постоянно вращалась. Посмотрел по паспорту. Это означает неисправность реле давления или он же прессостат. Гарантия на турбонасадку год. И она, конечно же, кончилась месяц назад. Позвонил на завод-изготовитель. Разница у нас с Москвой 2 часа. Не ожидал, что мне ответят. Но как ни странно, мне ответили. Подсказали номер. Местной сервисной организации, по которому я позвонил, описал проблему, и сервисмен мне сказал, что проблема на 90% при составе В наличии у него этой запчасти не было. У него были ушные релюшки, ну, реле давления воздуха. Мы договорились с ним созвониться 2 числа. Благо я установил электрокотел, нагрузил его по минимуму и поехал встречать Новый год. Встретились мы с сервисменом только 3 января. Показал он мне свои рулюшки. У него их было три. И предложил взять рулюшку от котла Ардерия. Мол, что эту рулюшку можно отрегулировать с помощью шестигранника. Вот В общем показал как подключать, я заплатил ему 700 рублей и поехал подключать эту бушную рулюшку. Тут три контакта, нужно подцепить два так, чтобы эта система размыкалась при разрежении. Вот, вот эта трубка идет на разрежение. А это идет на нагнетание. Нам надо на, мне надо на разрежение. В общем подключил, включил котел, турбонасадку, но чудо не произошло. Выкрутил винт на пол оборота. Еще раз включил, опять ничего не вышло. Еще раз выкрутил на пол оборота, опять все включил, опять чудо не произошло. Позвонил сервисмену, он сказал, что, скорее всего, проблема в блоке управления. Но по-хорошему лучше вызвать его, чтобы он точно сказал, в чем проблема. Блока управления у него этого в наличии не было, рулюшки новый не было, оригинальной. Нигде ничего не работало, нигде ничего не было. Я решил переждать, обдумать все это дело. Седьмого числа продолжат танцы с бубном. За 7 дней электрокотел намотал 700 кВт. По деньгам это где-то 2-300. Узнав у одного очень хорошего человека, как точно определить, что сломано. Блок управления или рулюшка. Для этого нужно создать разрежение в присостате при включении турбонасадки с помощью рта. Я так и сделал на оригинальной релюшке. И котел у меня нагрузился на один цикл. Но думаю, значит, не все так у меня плохо. Блок управления исправен. Человек еще рекомендовал почистить турбину, что я непременно и сделал. Начал пробовать запускать котел с пресостатом от котла Ардерия. И у меня это получилось даже без помощи рта, отрегулировав все это дело шестигранником. Так, перепад давления. Рожек. Опа, загорелось. Но котел также запускался на один цикл. Блок управления выдавал ту же самую ошибку. Как я понял потом, так как релюшка была ушная и у нее не хватало герметика в зоне регулировочного винта. И скорее всего там шел небольшой подсос воздуха Поэтому котел нагружался только на один цикл Там достаточно было промазать эту зону любой смазкой Но тогда этого я еще не понимал И вернул эту рулюшку обратно Начал искать новый прессостат И как раз 8 числа был открыт магазин с газовым оборудованием на пару часов заехал к ним и у них в наличии оказалась такая же рулюшка от котла ардерия но почему-то был отломан один контакт я показал продавцу спросил можно ли будет вернуть в случае чего тот сказал что да и я взял эту рулюшку и поехал к себе на фазенду продолжать танцы с бубном в общем у нового прессостата не было одного контакта поставил проволочку Пока ставил ее, попал на корпус. Произошло замыкание. Хотя, этот был выключен, но это не помогло. То есть искра прошла, и блок, похоже, у меня умер. Я его включаю, он не включается, и значит он с задней стороны оплавился. Тут, в общем, стало понятно, что блоку управления пришел конец. Нашел спеца, который занимается платами управления котлов через Авито, писал ему проблему. Он сказал, что 90% поддаются ремонту. За вызов он берет 2000, а там в зависимости от поломки. В общем, он приехал, подключил насадку и котел напрямую. Так что насадка, ну, турбина сама вращалась постоянно, а котел включался от прессостата. Он вот Взял две забрал блок управления для диагностики, сказал, что позвонит, как выяснит поломку. Через несколько дней он позвонил, сказал, что блок управления не поддается ремонту, новый будет у него стоить со скидкой четыре с половиной вот и еще он предложил собрать схему с реле времени где не будет реле давления воздуха что эта схема надежнее и будет это все стоить 9000 в общем заказал я сайта релюшку и блок управления вместе с доставкой вышло 4300 посылка шла 11 дней с Таганрога до Челябинской области в город Миас заодно докупил стабилизатор напряжения теплоком Лимакс и контора у которой я брал котел они рекомендуют вот, эту, вот этот стабилизатор так как он специально был разработан для газовых котлов в общем установил все на места все прекрасно работает и за время ремонта стал задумываться а не поставить ли мне полноценный дымоход Но отказался от этой идеи Почему вообще не стал делать дымоход Если бы я его делал То, то бы у меня высота дымохода была бы над кровлей метра три Потому что оголовок дымохода должен быть чуть-чуть ну, ниже конька крыши И ну как бы некрасиво было бы вот, а так все симпатично. Тут леса стоят. Вот труба выведена. Вот она тут аккуратненькая, маленькая, неприметная. Думаю, через год ситуация повторится, поэтому заказался AliExpress пресса стат за 250 рублей. Также возможен износ подшипника. Звонил на завод, спросил, что за подшипник там стоит, но мне не смогли ответить. Сказали лишь, что там стоит стандартный подшипник, его можно найти в специализированном магазине. Так что подпишись на канал, чтобы не пропустить следующий сезон танцев с бубном. Канал посвящен, как ты понял, танцам и экостроительству. С тобой был Зеленый Строитель и до новых встреч! Ты заходи, если что.